Здравствуйте, меня зовут Рена Цыганок, руководитель агентства Горящих Путевок Турбанжур. Сегодня хочу поговорить о самых маленьких детках. Очень много туристов спрашивают, стоит путешествовать с малышами, не стоит, как проходит перелет, какое питание, как проходит отдых с детками. и потому сегодня хотели поговорить про самых самых малышей. И в первую очередь хотелось начать с того, как мы собираем дома чемодан, с учетом того, что вы едете с маленьким ребенком и нужно рассчитывать на разную где-то погоду лучше взять немного побольше с собой вещей вот. и также с расчета того что где-то может он испачкаться да стирать на конечно на отдыхе никто не хочет вот потому немножко с запасом а не забудьте обязательно про аптечку проконсультируйтесь со своим педиатром а если кому интересно у меня есть свой список от моего педиатра который меня всегда спасает так как страховка есть включена обычно в пакетные туры но лучше чтобы все основные медикаменты были всегда с собой Дальше путешествие начинается с аэропорта, и здесь рекомендую брать с собой коляску-тросточку, чтобы вы могли ее сдать прямо уже у по самолета и на протяжении всего, всех контролей не держать ребеночка на руках, да, и когда вы устанете, спокойно вести в коляске непосредственно уже в самолете, да, рекомендую вам спланировать питание ребенка так, чтобы когда самолет выйдет на взлетную полосу, вы начали его кормить смесью, то ли то ли грудным молоком, так как многие мамы переживают, что закладывают ушки. Лично меня это всегда спасает. И после того, как ребенок плотненько покушал, самолет немножко укачал и мило засыпает. Вот. Если на момент посадки ребеночек проснулся, обязательно тоже попоите. Деток старше можно уже компотиком, водичкой, а также спасают конфетки. Вот. По приезду, по прилету, что касательно трансфера. Трансфер рекомендую брать индивидуально, чтобы не возникло вопросов, дует кондиционер или наоборот очень жарко, нужно кого-то подождать, заехать еще в другие отели и вы с комфортом, никого не дожидаясь, отправились прямо в свой отель. В отеле для всех самых малышей, конечно же, ждет детская кроватка. Дальше, что касательно питания в отелях. Для совсем таких малышей, да, вот, э, если мы говорим про детей 3-6 месяцев, э, про питание можно не думать вообще, так как э, молок, э, питание или с собой, да, мама, если кормит еще, или мы берем смесь. Но, конечно же, если кормит еще мама, то обычно да, все еще стараются придерживаться какой-то диеты и выбирать уже с, э, более, скажем, диетическое да, питание. Вот купаться или не купаться очень, да, все думают малыши совсем как бы еще маленькие как водичка, можно, нельзя скажу честно, первый раз когда отдыхали, 8 месяцев только ножки мочили Вот и на этом наше купание закончилось хотя недавно в Египте наблюдала картину, когда мама сама с 5-месячной девочкой одела вот ей круг такой на шею, мы с таким в ванной купались, и они себе поплыли на глубину глубине, все себя прекрасно чувствуют. Если вы решили отправиться со своим малышом э, на пляжный отдых, обязательно не забудьте взять с собой солнцезащитный крем и панамку. Э, Но вообще самый лучший вариант, это, конечно же, взять еще длинную э, футболочку с длинными рукавами и штанишки, так как у деток очень нежная кожа. И то, что нам кажется, вот мы позагораем, для них это может закончиться э, или солнечным ударом, не дай бог, да, или э, ожогом. Вот, потому максимальное количество времени проводите в тени, и этого солнышко будет с головой достаточно для оздоровления и для приятия легких солнечных ван. Отдыхать с детками до двух лет тоже немаловажно, очень выгодно, потому что многие начинают путешествия своя уже, когда детки стали постарше, стали ходить в сад или уже, может, даже в школу, а до двух лет детки называются инфантами и практически бесплатно обходятся, как в самолете, так и в отеле. То есть это э, берется аэропортовый сбор, в зависимости от страны, куда вы будете путешествовать, это 50-80 долларов. Лететь или не лететь с такими малышами решают, конечно же, сами родители в силу того, насколько они чувствуют хорошо своего ребенка, чувствуют, как они смогут проводить время исправляться на отдыхе. Вот, ну, мы думали-думали и решили лететь и свою первую поездку совершили в три месяца. И, конечно же, когда появляется ребенок в семье, мама очень занята дома, всех домашних заботах, папа на работе, и вот это вот вся суета. А на отдыхе, конечно, можно, пока малыш спит, да, поплавать, позагорать, посидеть в кафешке, погулять с колясочкой вдоль, вдоль моря, насладиться да, совместным таким времяпровождением папы и мамы и, конечно же, всей семьей максимально провести время со своим ребенком. Поэтому отдыхайте с огромным удовольствием. о отдыхе в теплых странах, и мы уже с вами обсуждали что же брать с собой, в принципе, в основном в багаже, но что брать с собой для пляжного отдыха, это же совсем другая разница, Я это же две большие разницы. да? И сейчас поговорим о тех аксессуарах и, собственно, необходимых, необходимой комплекте одежды, который пригодится на пляжном отдыхе. И, да, вот, собственно, как минимум, вот такой комплект, как правило, девушки берут с собой, пляжный костюм, то бишь купальник, бикини, как, как хотите, называйте его, состоит как правило, из двух частей, верхний и нижний, открытый, рекомендую вам. Конечно же, пользоваться теми купальниками, которые максимально открывают тело. Для чего мы едем на пляже, на море? Для того, чтобы понижиться под солнцем, побаловать тело, получить витамин D. Но, конечно же, очень внимательными нужно быть, чтобы не получить ожогов, а солнце активное и беречься нужно. Для того, чтобы ваш загар был максимально ровным и красивым, иногда приходится уступать в пользу вот этой практичности, какой-то красоте. Лишние лямки, какие-то крестики, брюшечки и так далее, они только создают, собственно, тень на, на тело и не дают возможности вам потом продемонстрировать красивые загорелые плечи, а там какие-то лямки, полосочки и так далее не годится. Поэтому предлагаю вам обратить внимание на которые лямки которых протягиваются к Конечно. шее, и вы можете, да, можете, собственно, их регулировать и таким образом сделать ровным загар. Что касается бикини, то есть разные варианты, и Здесь, конечно же Мода Демонстрирует разные, нелепые даже Варианты Мы, Возможно, многие из вас видели Я даже не, не стану это показывать Потому что у нас бы просто передача ушла Когда есть такие новые веяния купальников, Купальных костюмов Когда, в общем, они непонятно на чем держится Это совершенно непрактично Конечно же, обязательно следует позаботиться О накидке, парео, рубашке Или чем-то еще Вот как, собственно, продемонстрировано У нас на вот этих какие-то сарафанчики, это летняя, летняя пляжная одежда, которая позволяет вам, например, накинув, пройти к бару, либо просто прогуляться по набережной. В общем, рекомендую обращать на нее внимание, потому что наших соотечественников очень легко можно узнать в толпе отдыхающих где-то за рубежом по купальному костюму, например, в кафе, даже в ресторане в летнем где-то, ну где-то не совсем уместно, поэтому, пожалуйста, берите такие вещи с собой для того, чтобы... Это выглядело красиво, подбирайте, пожалуйста, в тон. Наших соотечественниц, как адептов обуви на каблуках, можно узнать на любом пляже мира. Спорный момент, я дам свою рекомендацию и своего опыта. Конечно же, проще всего на, на отдыхе носить обувь на танкетке, если вы хотите совсем на, хоть как-то там каблук какой-то, ну, либо на плоском, на плоском ходу. Единственное, тут, в общем-то, бьют тревогу ортопеды. Это обувь, которая в последнее время стала популярна, сандали и любые шлепанцы, которые на совсем плоской подошве, они, в общем, вредят очень сильно ступни и, соответственно, и, ну, на, все, на все здоровье влияют не очень, поэтому обращайте внимание, чтобы это была ортопедическая подошва. Что касается, конечно же, текстуры, цвета, материала изготовления, пожалуйста, не одевайте пластиковую обувь, потому что это, опять же, вредит и, и коже, и, в общем, самочувствию всей в целом всего организма выбирайте кожаную ну либо э, текстильную обувь в общем как бы и будет вам счастье важный момент mm. панамка конечно Собственно, важно это не только потому, что есть возможность получить солнечные удары, а это не очень хорошо. Я в большей степени призываю уважаемых дам, в общем-то, даже и джентльменов, пользоваться головными уборами для того, чтобы закрывать лицо от солнечных лучей. Потому вообще что вообще же мы его поменьше видели. Нет, М -м. потому что солнце наносит наибольший вред действительно коже лица. Дамы понимают, мужчины, собственно, должны тоже. Время у нас такое, на это обращают внимание уже все. Поэтому приобретайте и отдавайте предпочтение головным уборам с широкими полями, может быть с козырьками. Сейчас большое количество, большое разнообразие будет уместным использовать, пользоваться именно такими.